Привет, с вами интернет-магазин Керамис. Сегодня мы познакомим вас с коллекцией виниловых обоев на флизелиновой основе ЗАО от французского бренда Casadeco. Торговая марка Casadeco была основана в 1996 году французской компанией Texdecor, Decor, которая специализируется на производстве виниловых и текстильных настенных покрытий. Благодаря именитому партнеру фабрика Casadeco довольно быстро завоевала внутренний рынок. После того как компания стала одним из ведущих производителей обоев в стране, руководство Касадеко начало искать рынки сбыта и за пределами Франции. Благодаря стабильно высокому качеству продукции и уверенной маркетинговой компании вскоре французский бренд обрел популярность и в Европе. Все каталоги компании разрабатываются только собственной дизайнерской студией, что позволяет придать каждой коллекции свой неповторимый стиль. Виниловые обои Casadeco Zao отличаются гармоничным сочетанием цветов и оттенков, оригинальными рисунками и принтами. Дизайнеры компании смогли в точности воссоздать самые разнообразные природные фактуры – кожу, шелк, лен, бамбук, соломку и декоративную штукатурку. Такой ассорти текстур позволяет сделать индивидуальное и органичное оформление помещения. В коллекции преобладают спокойные цвета и их пастельные оттенки. Комбинируя цветовые и фактурные решения, можно создать уникальный дизайн, который подчеркнет достоинство комнаты, добавит пространству элегантности и изысканности. Изящные флористические принты придадут помещению ощущение легкости и привнесет изюминку в интерьер. Плавный переход цветов и оттенков в коллекции создает ощущение бесконечности. Виниловая обойка Саде Козао обладает рядом эксплуатационных преимуществ. Флизелиновая основа на стену покрытия позволяет скрыть мелкие неровности поверхности, на которую будут клеиться обои. Водоталкивающие свойства обоев позволяют использовать их даже в ванной комнате. Покрытие пропитано составом, который придает обоям высокую огнестойкость. Высокая цветоустойчивость гарантирует сохранение первозданного вида в течение нескольких лет. Благодаря нетканой основе полотно легко монтируется на самые разные типы поверхности.